Впервые я попробовал донер в ресторане и сразу же заинтересовался этим необычным восточным блюдом. Оказалось, сделать донер-кебаб очень просто. Делюсь рецептом. Я предлагаю вам оригинальный способ приготовления мяса для кебабов. Вам он обязательно понравится. Рецепт донер-кебаба с фотографиями. Поэтому вы можете наглядно посмотреть, как легко готовится это блюдо. Подавать донер хорошо с домашним майонезом. К слову рецепт которого я тоже предлагаю ниже и жареным картофелем овощи можете выбрать на свой вкус добавить острого перца к ним или наоборот сделать начинку нежной давайте готовить досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты приготовьте для начала ингредиенты для фарша а именно фарш баранины панировочные сухари мин кориандр полтора ч ложки соли лук чеснок. Нарубите мелко лук, выдавите чеснок и перемешайте все с фаршем и приправами. Не забудьте посылить, сделайте из фарши несколько таких котлет. Возьмите любую пустую жестяную банку, желательно высокую, положите в нее целлофановый пакет и выложите туда котлеты. Хорошо утрамбуйте их и закройте пакетом. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Поместите банку в кастрюлю с кипящей водой и поставьте ее в духовку на час. Если есть возможность, воспользуйтесь пищевым термометром. Мясо должно достигнуть температуры 70 градусов. Теперь будем готовить домашний майонез. Приготовьте все ингредиенты. Оливковое масло, горчицу, зубчик чеснока, винный уксус, яичные желтки соль и перец. Взбейте все миксером, у вас получился домашний майонез. Теперь нарежьте свои любимые овощи, это может быть капуста, помидоры, огурцы, что вы предпочитаете в кебабах. Достаньте мясо из духовки, выньте его из банки и уберите целлофановый пакет, у вас получится мясо отличной формы для кебаба. Разрежьте мясо на пластины, чтобы они хорошо помещались в булочки. Перемешайте овощи с домашним майонезом. Советую в овощи положить немного майонеза. Лучше основную часть майонеза подать к кебабу отдельно. Разрежьте булочку для кебаба и уложите их аккуратно внутрь булочки. Положите туда же мясо. Домашний донер-кебаб можете подавать с жареным картофелем. Приятного аппетита! подписавшись не пропустите новые вкусняшки Какие продукты будут нужны фарш баранины 500 грамм соль 2 чайных ложки кмин 1 чайная ложка сушеный кориандр 0,5 чайных ложки лепчатый лук 1 штука чеснок 2 зубчика панировочные сухари 100 грамм оливковое масло 300 миллилитров, яичный желток, 2 штуки, корица, 1 чайная ложка, белый винный уксус, 1 чайная ложка, чеснок, 3 зубчика, перец, по вкусу, овощи, по вкусу, выберите овощи для начинки на свой вкус, количество порций, 3-4. Не пропустите самые вкусные, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Удачи!